Агентство РАЭХ впервые составило предметные рейтинги лучших российских вузов, входящих в экосистему три миссии университета. Всего было представлено 29 направлений подготовки. Казанский федеральный университет представлен в 20 списках. Лучшие показатели вуз продемонстрировал в трех предметных областях. В первую тройку в стране мы входим последующим ну правильным педагогическое образование биология но это тоже нам понятно потому что вот все что связано с биомед это как раз и публикации и надо сказать что ведь институт фундаментальной медицины нашего университета он как раз формировался на базе биофака География. Вот эти три направления. Университет также вошел в предметные рейтинги Право, психология, история, археология, расположившись на десятом месте. В общем зачете Казанский федеральный университет занимает девятое и десятое место. Надо сказать, что предметные рейтинги они тоже появились недавно, только шесть лет назад. Это первая практика. И Куэс, и Коакварели. Значит, и Таймс Хайрадикейшн. Два ведущих рейтинговых агентства. и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 Предметные рейтинги составлены на основе анализа статистических данных, использовались данные Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, провайдеров библиометрических данных СКОПУС, организаторов студенческих состязаний Я профессионал, систем мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа Скан Интерфакс, агрегаторов онлайн-курсов, а также социальных сетей. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.